Злоба, гнев, чувства и вины также мешают спать в это время. Номер 4. Вы просыпаетесь с 3 часов ночи в 5 часов утра. В это время легкий накапливают кислород, чтобы передать его остальному организму. В эти же часы люди ощущают грусть, печаль, горе. Если вы просыпаетесь, то на лицо яркий признак депрессии. Чтобы поправить ситуацию, нужно перейти на здоровое питание и побольше дышать чистым воздухом. Номер 5. Вы просыпаетесь с 5 до 7 часов утра. Активируется толстый кишечник, поэтому нет ничего необычного в том, что вы проснулись в